друзья всем привет сегодня хочу поделиться подборочкой в которой я собрал 5 полезных самоделок из обычных пластиковых канистр которые пригодятся как в гараже так и в мастерской я решил вкратце объединить то что я делал раньше из канистр и показать это все в одном видео так что желаю вам приятного просмотра ну а я буду начинать В 20 литровых канистров получилась неплохая тумба с выдвижными ящиками. Можно класть туда различные метизы и некоторые инструменты. Если у вас нет таких канистр, то поспрашивайте у знакомых, может у них или у их знакомых они есть и они не знают как от них избавиться. Так было в моем случае. Получился отличный кейс из пластиковой канистры. Я сделал для дрели и шуруповерта, так как я чаще пользуюсь этими инструментами в паре. Дрелью просверлил, а шуруповертом прикрутил. Также в кейс помещаются все сопутствующие такой работе инструменты. Набор сверл, рулетка и так далее. Ничего не вываливается, не гремит и легко собирается. Опять-таки, вы можете сделать такой кейс под свои задачи. Тут вас ограничивает лишь фантазия. Как вы видите, получилась классная переноска со встроенной лампочкой. Это позволит работать в условиях плохого освещения. Все компактное и быстро убирается или разбирается. Это удобно, особенно когда подключаешь что-то мощное, необходимо размотать бухту полностью, чтобы не пригреть провод, который может в скрученном виде запросто коротнуть от большой нагрузки. Вот такие ящички можно сделать из 5-литровых канистр. За каких-то 10 минут. Естественно, кто-то скажет, что можно сделать из фанеры или из досок. Я не буду спорить, деревянные ящики и прочнее, и практичнее. Но, во-первых, нужно покупать материал, а во-вторых, они сложнее в изготовлении, а с пластиковой канистрой справится любой. Да и наверняка у вас или у знакомых завалялись ненужные канистры, так что покупать их не придется. Как вы наверное поняли получился простенький рукомойник я закрепил его на перфорированную ленту но оставил слабину чтобы было легко вынимать канистру напишите в комментариях как вам такие самоделки из пластиковых канистров ну, а если у вас есть еще какие-то идеи как можно применить пластиковые канистры то не стесняйтесь пишите в комментах свои идеи а на этом на сегодня все если понравилась такая подборочка то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!